Всем привет! Вы на канале Кулинарием с Викторией. И сегодня я готовлю крем для торта из трех ингредиентов. Крем у нас будет низкокалорийный, готовится он буквально за 5 минут. Получается очень вкусный и подойдет не только для тортов, но и для различных десертов. На моем канале уже есть один десерт с приготовлением этого крема ссылочку я вам оставлю в описании под видео заходите смотрите подписывайтесь для приготовления нам понадобится сыр рикота, жирные сливки и сахарная пудра сахарную пудру можно регулировать по вкусу или заменить любым подсластителем и экстракт ванили экстракт ванили это по желанию в миске смешиваем 250 миллилитров жирных сливок Сливки должны быть очень холодные и минимум 30% жирности. Добавляем 60 грамм сахарной пудры. Как я уже сказала, сахарную пудру можно заменить любым подсластителем, например, медом, сиропом магавы. Сливки с сахарной пудры начинаем взбивать миксером на низких оборотах. Взбиваем примерно в течение 5-6 минут до загустения сливок. Вот так затем добавляем 500 грамм сыра рекота сыр рекота это один из самых низкокалорийных сыров сначала немного разминаем ложкой и затем продолжаем взбивать с помощью миксера взбиваем до загустения и до полной однородности всех ингредиентов и в самом конце добавляем 1 чайную ложечку экстракта ванили вместо экстракта ванили можно добавить 1-2 чайные ложечки сока лимона, но это все по вкусу. Можно оставить так и ничего не добавлять. Крем для торта из сыра рекота готов. Перекладываем его в кондитерский мешок и убираем в холодильник на стабилизацию, хотя бы на 30-40 минут, а можно и дольше. И затем используем по назначению для десертов, тортов.